Игорь Мерлин -ком представляет. Привет, дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин и сегодня мы поговорим о том, как перестать терять деньги. Многие люди теряют деньги, но ну, вы, наверное, на себе испытывали не раз такое состояние, когда вроде бы ничего не предвещает потери, потом раз, раз, денег нет. Куда они деваются, непонятно, откуда берутся. Это понятно, да? надо много-много-много работать, и что-то делать, но куда деваются никак не понятно. Что с этим делать? Для тех, кто не, смо... ну, не смотрел по каким-то причинам мои видео, я коротко напомню, что деньги – это все-таки тоже энергия, и эта энергия переходит из одного вида в другой. И вот этой энергии как раз человеку не хватает. Как правило, дорогие друзья, теряют деньги люди, которые бедные. Те люди, у которых денег нет. Ну, как говорится, богатые становится богаче, а бедные еще беднее. Почему так происходит? Ну, давайте разберемся с точки зрения практической. Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. Вот человеку у которого не хватает денег. Он что делает? Он, что называется, начинает этими вот деньгами, которые у него появились, затыкать те дырки, которые в его бюджете сияют, и они незатыкаемые. То есть туда можно как в бесконечность вкидывать деньги, вкидывать, вкидывать, вкидывать, но ничего не получается. Ну, Как правило, это все происходит на уровне выживания. То есть вы выживаете, ну тот, кто выживает, там надо еду покупать, то надо покупать, там ботинки порвались, там там пора уже пальто покупать, там ребенка в школу собирать. То есть вот эти вот все вещи накладываются друг на друга, и в результате получается такой некий хаос. такое Некое такое хаотическое использование денежной энергии. Но сейчас некоторые скажут, скажут, а что мне там, как мне не хаотически использовать, когда мне денег мало? Вот тут, дорогие друзья, и начинается магия, настоящая магия. Как только вы замечаете, что у вас пошли денежные потери, или они у вас все время были, первое, что надо сделать, это обязательно начать вести свой личный бюджет. Без этого никак. Без этого, дорогие друзья, ну, невозможно преодолеть данные проблематичные события в вашей жизни. Сейчас некоторые скажут, что вот я пробовал, у меня там э, все нормально. Вот я пробовал, вел, вел, вел, потом бросил. Нет, друзья, так не пойдет. Сейчас я вам расскажу саму суть, для чего это надо делать. Смотрите, когда вы считаете свой бюджет, даже если у вас очень ограничены ресурсы на данный момент, что происходит? Каждый месяц вы подводите итоги, вы смотрите. Сейчас, вы знаете, много программ есть. Которую там в телефоне включили, туда прям вот что-то купили, ввели туда, вводите постоянно. И у вас, у вас там уже считается автоматически. В некоторых банках есть такая считалка, когда вы вот через счет что-то проводите, она говорит, что это там развлечение, еда или еще что-то. Да, там программа понимает, где вы купили, в супермаркете или, или в кино пошли. Там все это как бы расписано, понимаете. И вам в конце месяца четкий предоставляется график, где, что, сколько вы потратили. Для чего это нужно? Как правило, люди, которые ограничены в денежном ресурсе, они часто очень делают спонтанные покупки на эмоциях. Это, знаете, одно из проявлении действия на нас рекламы. Реклама из телевизора: купи это, купи это, купи это, купи это, и постоянно повторяет одно и то же. Человек, когда приходит в магазин, ему это может быть и не надо. Но так как реклама все время, все время на него наседает, все время ему дает, то он это берет и покупает, а вещь ему абсолютно не нужна. Понимаете, да? То есть вот. Вы, когда начнете вести свой личный бюджет, вы сразу увидите эти цифры, что вы купили, что вам нужно, что вам не нужно. Вот те, кто смотрит сейчас это видео, я умею видеть вас насквозь, я умею разгадывать ваши семейные тайны. И одна из таких тайн следующая. У любого человека, который сейчас смотрит это видео, есть вещь, которую он ни разу не использовал. Это может быть предмет одежды, это может быть еще. Вот, вот просто, может быть, вы сейчас не вспомните, посмотрите видео и задумайтесь. Посмотрите, откройте шкаф, и вы увидите, что у вас полно вещей в доме, которые вы никак не используете. Если вы их не используете, то тогда эти вещи надо что сделать с ними? Надо вещи отправить тем людям, которые нуждаются в этих вещах. Есть авито, есть много площадок в интернете, на которых вы можете продать вещи, которые вам не нужны. И это принесет вам дополнительный доход, потому что вещи лежат, они пропадают. Даже если у вас есть бэушные вещи, которые вы не носите, например, они вам малы, да? или они вот не подходят вам по каким-то... Там соображением моды, возьмите и продайте их на Авито. Понимаете? Для чего это делается? Для чего это делается? Вот смотрите, друзья, энергия, я уже говорил, она имеет такое качество переходить из одного вида в другой. И когда вы эти вещи отправляете кому-то другому, вы начинаете обмениваться денежной энергией. А чем больше вы обмениваетесь денежной энергией, тем больше к вам притягивается другая денежная энергия, тем больше к вам приходят возможности. Но это, знаете, как можно деньги э, закопать в землю и ждать сто лет, пока нет. Что с ними будет? Непонятно. Да? Может быть, какая-нибудь денежная реформа, и деньги пропали. Или, как помните все про наши сберкнижки, мне когда-то там когда я еще уходил в армию, мне мама положила 500 рублей. 500 рублей, по тем временам были огромные деньги. Можно было машину купить на эти деньги, на 500 рублей. Прошло 20 лет, да, или там больше, больше лет прошло. Когда я пошел, я даже не смог найти эти деньги, там, в той сберкассе, которую брали, сберкасса, ее закрыли, перенесли в центральную, в центральной архива нет, послали в другой город, в другом городе, тоже не могли найти. И, в конце концов, непонятно даже, сколько там было 500 рублей на них можно было машину купить, а в результате получилось, там выросли они сильно – 4000 рублей. Понимаете? Какая машина? Даже детскую машинку… И то вот. Понимаете, о чем я, да? То есть деньги, они любят оборот. Деньги любят оборот. И как только вы получите статистику, начнете вести свой личный бюджет, вы сразу увидите… Как затыкать дыры и куда вы тратите большую часть, львиную часть денег. Понятно. И второе, что я сказал, это нужно избавиться от тех вещей, которыми вы не пользуетесь. Просто избавиться от них. И это дает оборот. Те деньги, которые просто лежат в земле, они испортятся. Понимаете? Да, деньги должны работать. И вещи, которые у вас есть, это потенциально энергии, потенциально деньги. Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. Вот не нужен вам компьютер, продайте его, или вам э, там не нужно пальто какое-то, кто-то нуждается, может быть, может быть вам конечно жалко его продавать, вы его купили там за 1000 рублей, а продадите за 200, но поймите, за 1000 рублей вы его купили когда-то и оно сгниет, а так вы получите с этого 200 рублей, которые, на которые можете купить себе, там, я не знаю, какую-нибудь кофту, там, или рубашку, понимаете, да? Вот. Это первое, о чем я хотел вам рассказать. Второе, очень важный момент, очень важный момент – это вам научиться везде видеть возможности. Везде видеть возможности. То есть первое, вы посчитали, увидели, часть вещей отдали, получили денежную энергию, перестали тратить. Второе, нужно видеть возможности во всем. Во всем видеть денежные возможности. Что бы там ни было. Что бы там ни было, всегда надо видеть денежные возможности. И эти денежные возможности, они должны быть у вас, внутри вас. Именно под какое-то определенное задание. Они должны появляться под определенное задание. А чтобы это задание было, вам необходимо его выработать. Поэтому вам необходимо проставить правильно ваши цели. То есть для чего вам нужны деньги? Многие люди даже не знают, для чего им нужны деньги. Просто не знают. Спрашиваешь, говорит, а он говорит, а что так много? Я говорю, ну давай, мы там сделаем там, по 500 тысяч. Там. Рубанем говорит, ой, это много. Это много. У меня был партнер, с которым мы там вели бизнес, и был такой интересный случай. Мы делали один проект, вот, и в результате, ну, это было очень давно, и в результате этого проекта там получалось, что мы заработаем 100 тысяч рублей. Ну, смешные деньги. 100 тысяч рублей. И я ему говорю, говорю, слушай, говорю, а... Вот смотри, мы столько всего делаем, и то, и то, и то, и то, и, то, и это, и это, и это, и сто тысяч. Я говорю, почему сто тысяч? Он говорит, ну это хорошие деньги. Тогда я ему говорю, говорю, слушай, а скажи, пожалуйста, а что нам надо сделать с тобой, чтобы заработать миллион рублей? Он подумал, ну, говорит, примерно то же самое. Я говорю, как примерно то же самое? Ну, он говорит, вот тут вот это, вот так, вот так, вот так, вот так, ну, чуть-чуть больше. Я говорю, ты видишь разницу? Сто тысяч и миллион вижу. Мы начали делать, и первый раз тогда вот, вот в этом проекте мы там 700 с лишним тысяч заработали, вместо 100. Понимаете? То есть, как только сознание переключилось на большие цифры, сразу они начали откуда-то браться. А почему? Потому что эти деньги нужны были под определенные цели. Если вы что-то делаете, деньги, что называется, ради денег, ну, например, многие говорят, что ты хочешь, хочу миллион долларов. Но для меня это означает, что у человека нет целей. Миллион долларов не может быть целью. Если бы он говорил хочу квартиру, машину и там, гараж и еще там что-то, открыть производство, оно будет стоить 820 тысяч долларов. Тут понятно, понимаете, тут все просчитано. Но многие люди этого не считают. Они говорят, ну вот там миллион. Никогда к таким людям не придут деньги. Поэтому, дорогие друзья, вы должны для себя просчитать то, что вы хотите получить от жизни. И посчитать это чисто конкретно в рублях. Как в той еврейской присказке, да? Спасибо, таки ничего не надо. А таки ничего не надо в евро или в долларах, понимаете? Вот я, что хотел довести до вашего сведения сегодня, дорогие друзья. Поэтому, вам будет такое простое задание, для тех, кто хочет, конечно, для тех, кто, конечно, хочет. Задание простое. Просчитайте свой бюджет и соберите вещи, которые вам не нужны, и их продайте. И вы увидите, как изменится картина вашей жизни. Это первое. Второе. Пропишите обязательно свои цели, лучше большие, чего бы вы хотели от жизни. Например, чего я хотел бы через пять лет. Пропишите. И вы получите в свою жизнь новые возможности. Потому что, как только вы об этом подумаете, создается мыслеформа, и она начинает притягивать новые возможности. С этим понятно? Вот. Если, дорогие друзья, вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Обязательно. И у нас есть под этим видео ссылочка на мой приватный канал Telegram. Пройдите по ссылке, подпишитесь на мой канал в Telegram и будет вам счастье. Ну и, конечно, подпишитесь на мой канал на YouTube. Там, где колокольчик, обязательно кликните по колокольчику и вы будете первыми, кто получает... Сведения, вот как только вышел у меня новый ролик, бах, и вам пришло такое извещение, что да, получил. На этом все, дорогие друзья. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу.